Друзья, привет! С вами я, Андрей Чирова, и сегодня наша серия будет о том, как построить баню. Баню мы планируем построить за две недели. У нас есть график производства работ, технологии и строительные материалы. Смотрите серию до конца, будет ссылка на подробную смету, на то, где купить строительные материалы, и все-все подробности будут в нашей серии. Погнали! Итак, мы начали подготавливать пространство для парилки. Для этого существующий сарай. Мы делим на две части при помощи возведения перегородки. Перед установкой перегородки была прорублена дверь, определено место для вентиляции и, соответственно, идет демонтаж существующего потолка с последующей установкой перегородки. Я стою на месте будущей парилки. На месте запланированной перегородки у нас уже стоит готовая перегородка. Перегородка у нас в части, где будет печь. Вот в, этой, вот в этой части, да. да, она из газоблоков. А здесь она из гипсокартона, утеплена. И непосредственно собирается обрешетка, утеплитель. И утеплитель затягивается фольгой. Для того, чтобы да, пар утеплитель не попадал и тепло не уходило. Да. Дальше по стенам собирается обрешетка из деревянного бруса. Утепляется, утепляется вот если видите утеплитель между обрешеткой. Самое, а также пара изолируется и потом будет обшиваться липой. Да. Здесь у нас есть конструкция вытяжки она выходит на улицу соответственно она сделана для того да, вот такая она она сделана для того чтобы пар тяжелый пар он уходил у нас на улицу а самый лучший, а самый лучший оставался здесь внутри по технологии положено чтобы между топкой и стенкой были э, продыхи угу. небольшие там 10-20 миллиметров со всех сторон, чтобы приток воздуха отсюда тоже был. Чтобы кислород был да, и да, соответственно, да. нужная для горения. Кислород. Ну синтро... вот перегородка наша с этой стороны. Здесь у нас гипсокартон, а здесь она облицована уже плиткой. Да. Поэтому с этой стороны уже все готово. И когда будете печку топить, Андрей, ага. то придется вам, наверное, приоткрывать здесь окошко. Без потому проблем. Потому что для притока кислорода угу. печь дровяная, поэтому... Все нужно... понятно. Пошел процесс обшивки липой. Окошко начали с угла и пошли всю стену. Липа используется А-класса. Есть еще Экстра-класс и есть Б-класс. Ну на стены достаточно на самом деле А-класса, а на полке уже будет Экстра-класс использоваться. Важно пароизоляцию заводить выше, чтобы край ее оставался за потолком. А у нас сейчас идет монтаж полков или полок если правильно назвать основное требование этой конструкции чтобы выдерживали вес 200 кг на метр квадратный для этого конструкция полка она усиливается брусами сейчас я покажу это вот так выглядит конструкция все расшито клеенный брус соответственно это все облагораживается у нас здесь будет два полка это длиной метр шестьдесят другой полок будет длиной метр 2 метра и соответственно будет еще один ряд полка, который будет идти ниже. Как подбирается печь? Я здесь выбрал а, печь марки РУСЬ. А, я ее подобрал по объему парилки. А, для этого важно нам умножить ширину, на длину и на высоту. Мы получим соответственно объем нашей парилки и под этот объем подбирается печь. Печь выполнена из жаропрочной стали. Это довольно легкая печь с одной стороны, а с другой довольно эффективная, потому что очень быстро нагревается, очень быстро перезапускается, а это важно, когда мы говорим про русскую баню, где при добавлении влаги на камни, камни быстро остывают, и они должны быстро опять нагреться. Здесь вы можете увидеть вот такую сетку. Для чего это сделано? Внутри идет дымоход диаметром 115, так как сам дымоход тоже нагревается соответственно он отдает тепло и чтобы отдача тепла была более эффективная ставится сетка, тем самым увеличивается площадь теплоотдачи и между сеткой и дымоходом засыпаются камни. Также здесь есть шибер, шибер это то устройство, которое будет регулировать вытяжку, регулировать подачу воздуха, то есть перегородка внутри дымохода, она будет регулировать тягу. Дальше идет конусовидный переходник и идет сэндвич труба. Значит, что такое сэндвич труба? Сэндвич труба актуальна для установки в холодных помещениях, где есть перепад температуры и где есть возможность образования конденсата. Значит, с одной стороны сэндвич труба добавляет безопасности, то есть труба не сильно нагревается, а с другой стороны мы избегаем образования конденсата, который образуется при перепаде температур. После конуса сэндвич труба уходит в пространство на крышу. Из крыши уже идет дымоход непосредственно на улицу. Для того, чтобы дымоход работал правильно и надежно, важно, чтобы он был достаточной длины, чтобы он был прямой, и чтобы сечение этого дымохода обеспечивало... Тот уровень тяги, который нам нужен будет в парилке. Вот у нас топка осуществляется изнутри помещения, потому что мы делаем баню уже в составе имеющегося помещения. И вот наша перегородка с другой стороны. Значит Портал выложен из жаропрочной плитки. Она уложена на жаропрочную смесь. И, соответственно, сама печь она установлена вот таким образом. Есть небольшие расстояния, чтобы воздух проходил, соответственно, внутрь парилки. Он будет обогащать кислородом, соответственно, парилку. И будет давать возможность более эффективному сгоранию и, соответственно, более эффективной работе печи. Сейчас со стороны улицы я вам показываю дымоход. Вон он на заднем плане. Дымоход прошел сквозь кровлю. Пространство на границе с кровлей заизолировано специальными изолирующими элементами типа Мастер Flex. Дымоход растянут на три растяжки, чтобы, соответственно, не было парусности и была устойчивость к ветру. И заканчивается дымоход, ну, так называемым колпаком, который предотвращает попадание влаги в наш дымоход. Для доступа в межкройное пространство смонтирована специальная чердачная лестница а, непосредственно сама труба она проходит здесь может быть не совсем а видно нам пространство но что здесь важно а, что труба уплотнена обсыпана керамзитом и все пространство вокруг выхода дымохода через кровлю оно изолировано раскрепление производится с помощью системы брусов вот система тросов которая натягивает дымоход что важно, что дымоход круглого сечения, это дает возможность дымоходу работать более эффективно, противостоять ветровым нагрузкам и выглядит довольно эстетично. Чтобы париться, не надо никуда ехать далеко. Можно у себя просто сесть и сидеть, например, чтобы было теплее. В доме же дует из досок, из камней, из металла, дерево, солярные лампы, достаны еще камни, молоток, пила, дрель, шурупы. Там очень жарко. 80 градусов. Или 60, или 70, или 50. 20 лет. Но. 20 или 40 есть всегда нюансы и эти нюансы очень важны одним из нюансов является расстояние между облицовкой стены и уровнем пола конструкционная щель шириной от 4 до 7 миллиметров которая делается специально для того чтобы в случае попадания влаги на пол эта влага не затягивалась под облицовку, соответственно, стены. То есть вот об этом пространстве идет речь. Соответственно, его будет вполне достаточно, чтобы та влага, которая будет образовываться на полу, чтобы она не попадала на дерево и, соответственно, чтобы она не подсасывалась под облицовку. Так как окна уже были существующие, мы сделали окна отверстиями 40 на 50. И здесь будут стоять деревянные окошки. Будет доступ к существующим окнам для проветривания. Деревянные окна будут, соответственно, уже отсюда, изнутри сауны, теми самыми рабочими окнами, которыми мы будем пользоваться. Особо внимательные заметили, что на полках у нас разный цвет липы. То есть одна липа светлая, другая липа темная. Оп, клей упал. Для чего разный цвет? Разный цвет для того, чтобы пространство парилки было более презентабельным, мы его раз, можем разнообразить либо кедром, либо более темной липой. И это будет смотреться всегда более интересно, и это добавит определенного шарма вашей бане. Ну что, вот банька и готова. Установлены светильники с соляными элементами, установлены окна, сделаны полки с термолипой. темно коричневая это термолипа. Установлена вентиляция. Сделаны решетки на пол, которые обязательно должны подниматься для того, чтобы баню можно было помыть, почистить. Уже идет первая топка, тяга хорошая. Через полчаса будем получать первое ощущение удовольствия. Друзья, я показал вам, как построить баню за две недели. Сейчас мы ее запускаем. Пойдем. Процесс идет. Температура 80 градусов. Пускаем первый пар. Паром все в порядке. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и помните, что на канале Андрея Чиру мы о знаем все. С легким паром, друзья!